Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. Рубрика «Вопрос-ответ». Сегодня мы поговорим на тему, как христианам стоит относиться к болезням. Болезнь является следствием повреждения человеческой природы, греху, то есть ее отчужденности от божественной жизни. Кроме этого, одной из основных духовных причин болезни являются личные грехи болеющих людей. Что выпьешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. Можем мы прочитать в 30 главе 15 стих книги пророка Иеремии. Человек может заболеть также и от физиологических причин и вследствие неправильного образа жизни. На здоровье детей влияет образ жизни родителей. Это касается не только пьянства и наркомании, но и любого проявления нелюбви к ребенку. Иногда причина болезни скрыта от нас и является тайной промысла Божия. Христиане во время болезни в первую очередь обращаются с молитвой к Богу и приносят покаяние в грехах. «Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха и очисти сердце». Читаем мы в книге «Серах», 38 глава, 10 стих. По словам святителя Феофана Затворника, воздержание от страстей лучше всех медикаментов, и оно дает благоденствие. Страдающий от болезни православный христианин призван участвовать в церковных таинствах исповеди, причащения, а также елеосвящениях по-другому, таинство соборования, совершаемого для больных христиан. Если человек по причине немощи не может посещать храм, для участия в этих таинствах необходимо пригласить священника на дом или в больницу, согласовав это, разумеется, с лечащим врачом. Можно в храме подать записку о здравии больного христианина на литургию, на молебен или сороковуст. Сороковуст – это такая молитва, когда... Батюшка о человеке молится 40 дней подряд. Сорокауста подают как о здравии, так и о бухгарии. Могут ли христиане прибегать к медицинской помощи? В христианской иерархии ценностей Бог, как врач души и телес, стоит выше любого земного врача, а подаваемое Богом исцеление души выше, чем врачевание лишних дугов тела. Однако, в Святом Писании нет запрета на обращение к врачам и использование лекарственных средств. Книга Сераха содержит целый гимн врачам и врачебному искусству. «Почитай врача честью понадобности в нем, ибо Господь создал его и от вышнего врачевания. Господь создал из земли врачевство, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими». Христианину надлежит избегать того, чтобы надежду выздоровления возлагать только на врачей или на лечебные процедуры. Священное Писание с порицанием отзывается о царе, это мы тоже можем прочитать во второй книге царств, в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Митрополит Антоний Сурожский пишет, как только человек заболевает,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 Молясь об исцелении от болезни, православный христианин призван молиться также и о своих лечащих врачах, чтобы Господь даровал им здравие и спасение и управил им ум и руку. То есть подсказал, как правильно лечить. Возникает вопрос: за что же посылаются страдания верующим в Бога и даже святым людям? Во время болезни. Болезни не вопрошать у Бога с обидой «За что мне это?» Такой вопрос подразумевает фарисейскую убежденность в своей праведности. А задуматься, что могло стать причиной болезни и чему эта болезнь может меня научить? Любая болезнь – это наше приобщение к кресту страданий всего человечества и возможность терпеливо нести этот крест. Усмотри крест свой, понеси его как следует. «Соединя нас с Крестом Христовым, и будешь спасен!» «А роптать не рабщи, другому не завидуй, и бессмысленному гореванию не предавайся», пишет святитель Феофан Затворник. Множество людей, благодаря страданиям своих детей, задумались о смысле земной жизни и пришли к вере в Бога. Вместе с тем, такие испытания дают возможность родственникам и ближним научиться любви, исполнению одной из главных Божьих заповедей, забывая о себе, заботиться о страдающих. Многие святые имели болезни, даже неизлечимые. В качестве примера православного отношения к болезни можно привести свидетельство святителя Григория Богослова. «Стражду от болезни и изнемогаю тело. Не знаю, следствие ли этого сдержания или следствие грехов, или какая-нибудь борьба. Впрочем, благодарение моему правителю». Это может быть для меня же лучше. Но запрети болезнь, запрети словом своим. Твои слово для меня спасение. А если не запретишь, дай мне терпение все переносить. То есть святитель Григорий Богослов и сам относился к болезни как к да, То есть терпеливо переносил скорби и других призывал во всем уповать на волю Божию верить, что даже если непонятно, за что послана болезнь, явно она во спасение души. Для христианина телесное здоровье не является главной ценностью. Оно вторично по сравнению с духовным здоровьем. Поэтому телесная болезнь должна приводить к духовному оздоровлению и воспитывать человека. Апостол Павел пишет, «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Замечено, что именно в болезни человек начинает переосмыслять свою жизнь и обращаться к Богу. И много-много можно привести примеров, и вот, когда мы рассматривали жития святых, помощь святых, мы эти случаи рассматривали. Вместе с тем следует признать, что страдания людей не подлежат рациональному осмыслению и относятся, Тайне Божьего промысла, то есть замысла. В полной мере нам, конечно, не дано знать, за, за что нам посылается та или иная болезнь. Вероятно, Господь хочет нас предупредить от того, чтобы мы не наделали чего еще хуже в жизни. Защитить нас, может быть, от каких-то обстоятельств. Ну, здесь стоит только положиться на волю Божью и понимать, что Бог знает нас лучше, чем мы сами. И как, как же поступать православному христианину, если, когда он впал в болезнь, ему советуют идти к целителю или к экстрасенсу? Нередко тяжелая болезнь сопровождается дьявольским искушением, обратиться за излечением к знахарям, к так называемым бабкам, экстрасенсам, биоэнерготерапевтам, амулетам и к ритуалам других религий. Таким. Людям святитель Иоанн Златоуст советовал лучше оставаться больными, нежели для освобождения от болезни впасть в такой тяжкий грех. Ведь демон, если и уврачует, больше повредит, нежели принесет пользы. И если человек ради Бога мужественно и твердо переносит тяжесть болезни, не обращаясь к магии, это уподобляет его святому мощнику. Почему же иногда так сильно искушение? обратиться к экстрасенсу за помощью. Дело все в том, что экстрасенсы, маги, готалки обещают за определенную сумму быстрое избавление от физических страданий. А Господь призывает нас к молитве, к покаянию. То есть для того, чтобы исцелиться от болезни с Божьей помощью, необходим еще и личный труд. Ну, в природе человеческой без труда есть желание получить все и сразу. Тем не менее, мы должны, братья и сестры, помнить твердо. Даже если мы получим здоровье от экстрасенса, это нанесет духовный вред душе. Очень огромный духовный вред. Поэтому нужно обращаться всегда к Богу и не бояться потрудиться. Господь никогда не оставит наши труды без внимания. Когда возникает вопрос, кому же помолиться, поставить свечу, ну, например, перед операцией или еще какими-нибудь медицинскими процедурами. Во время болезни христиане обращаются по совету апостола Иакова к Господу Иисусу Христу. Перед операцией можно подать записку с именем больного христианина на литургию, а также попросить совершить молебен о недужных с чтением особой молитвы перед операцией. В ней содержится прошение о том, чтобы Господь не спасал с небес врачебную силу, направил ум и руку лекаря для благополучного совершения необходимых хирургических действий и исцелил больного христианина. Традиционно христиане в болезни обращаются к целому сону святых, из которых наиболее известная Пресвятая Богородица, также Великомученик и Целитель Пантелейман, Святые Косма и Дамиан, Диамид, эти святые в жизни, в земной были врачами. Но мы должны понимать, что у святых нет специализа... так называемой специализации. Мы должны обращаться к Богу в первую очередь, к Пресвятой Богородице, нашей первой заступнице, и к любому святому, имя которого мы носим, к любому близкому нашему святому. Потому что любой святой обязательно, я уверена, походатайствует перед Богом о нашем здравии. Молитвенно обращаясь к святым и прося их ходатайства перед Богом, можно выжигать свечи в храме или перед иконами домашнего иконостаса. Ну и, конечно, все надо делать с верой. С верой, что Господь обязательно исцелит, услышит и поможет. И полагышится на Его святую волю. Я желаю вам, братья и сестры, крепкого здравия. уповайте на Бога и не болейте.